Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой вот обычный узорчик. Это звездочки в шахматном порядке, расположенные на лицевой глади. С лицевой стороны выглядит это вот так. С изнаночной стороны выглядит, как обычная изнаночная гладь. Единственное, что немножечко прови... ну, видны, как бы, звездочки в шахматном порядке. И с изнаночной стороны. Вяжется узор довольно-таки быстро, легко и просто. Можно данным узором оформить шапочку, снуд, шарфик и так далее. То есть, можно для использовать более сложных изделий, это свитеров, кофточек, пулловеров. Вот, в принципе, для тех, кто не любит вязать какие-то сложные узоры, раны, жгуты, то вот как раз-таки это тот компромиссный вариант, который, в принципе, вяжется очень просто. В данном узоре у меня 3 рапорта в ширину и 2,5 раппорта в высоту. Раппорт узора в ширину составляет 8 петелек и раппорт узора в высоту составляет 8 рядочков. То есть 8 и 8. Легко запомнить. Чтобы связать вот такой небольшой образец из трех рапортов очень легко рассчитать. Смотрите, раппорт узора в ширину 8 петелек умножаем на 3 рапорта получаем 24 петли. Плюс к этим 24 петелькам я добавлю 5 петель для симметрии узора, то есть, чтобы наш узорчик как бы был по центру, красивенько законченный. Добавлю 5 петелек к 24 и добавлю 2 петли кромочные. С одной стороны у меня будет кромочная одна, и с другой стороны вторая, для того, чтобы по краям узора были красивые косички. Это для небольшого образца. То есть, нам нужно набрать 31 петельку. И, конечно же, кому интересно и понравилось, ставим лайк и вяжем вместе со мной. После того, как набрали петельки, вытаскиваем одну свободную спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд на самом деле у нас очень простой. И начальную первую петлю первого ряда я провяжу кромочную петлю лицевой. Во всех последующих рядах первую петлю я буду снимать не провязанной, для того, чтобы по краям у меня была красивая косичка. Дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше следующие три петли находим, вводим спицу в три петли за дальнюю стеночку и вяжем одну лицевую из трех петель. Вот так. Дальше не спешите снимать три петли с левой спицы. Правой спицей делаем накид и еще раз вводим спицу туда же, откуда вязали лицевую, вяжем вторую лицевую. И снимаем полностью со спицы три петли. У нас получилось, мы провязали 5 лицевых и из трех петель вывязали три петли. Связали лицевую за 3 петли, сделали накид и связали вторую лицевую. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И из 3 петель вывязываем 3. За дальнюю стеночку вводим в 3 петли спицу, вяжем одну лицевую, делаем накид и вяжем вторую лицевую оттуда же. И снимаем. Связали второй раппорт. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3. 4, 5. И из трех петель вяжем 3. За дальнюю стеночку вводим спицу. Вяжем одну лицевую, не снимая, делаем накид. И вторую лицевую отсюда же вывязываем. Вяжем теперь 5 петель лицевых петли симметрии. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону. И второй ряд и все последующие четные изнаночные ряды Вяжем изнаночными петлями. Первую кромочную снимаем и все петельки вяжем изнаночными. Если вы вяжете в круговую, то второй и все четные ряды у вас будут лицевые. А пока мы вяжем поворотными рядами, соответственно изнаночные ряды будут у нас просто изнаночными петельками. Провязав изнаночный ряд, разворачиваем на третий лицевой ряд. Кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые я вяжу лицевые за дальние стеночки для того, чтобы красивой лицевой косичкой ложились наши петельки. В конце ряда последняя петля кромочная-изнаночная и поворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную снимаем не провязанной, и дальше все петельки изнаночные. В пятом лицевом ряду мы с вами провяжем звездочки со смещением в шахматном порядке. Поэтому первую кромочную снимаем, дальше вяжем одну лицевую и из 3 петель вывязываем 3 петли. За дальней стеночке захватываем 3 петли. Вяжем лицевую, накид и лицевую отсюда же. Связали первую звездочку и дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова захватываем 3 петельки за дальнюю стеночку. Вяжем лицевую, делаем накид и вяжем вторую лицевую отсюда же. Связали вторую звездочку из 3 лицевых. Вывязали 3 лицевые. И вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова из 3 вывязываем 3. За дальнюю стеночку вяжем лицевую. Делаем накид. И вторую лицевую отсюда же вывязываем. Снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И из 3 вывязываем 3 петли. Это звездочка для симметрии. Первая лицевая, накид, вторая лицевая отсюда же. Дальше вяжем одну лицевую и кромочная петля, изнаночная. В пятом ряду сделали смещение в шахматном порядке. И в шестом ряду, соответственно, как и все изнаночные ряды, кромочную снимаем. И дальше вяжем все петельки изнаночные. Седьмой лицевой ряд, кромочную снимаем и вяжем все петельки до конца ряда лицевыми. Кромочная последняя петля ряда изнаночная. Восьмой ряд это изнаночный. Кромочную снимаем и как все изнаночные ряды вяжем все петельки изнаночными. Восьмой ряд является последним рядом раппорта узора в высоту. Девятый ряд лицевой повторяем с первого ряда. Кромочную снимаем, дальше вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем из 3 петель вывязываем 3. За дальнюю стеночку вяжем лицевую, делаем накид, и вторую лицевую отсюда же вывязываем. Повторяем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И из 3 петель вывязываем 3 за дальнюю стеночку. 1 накид делаем и вторую петлю отсюда. И повторяем еще раз. 5 лицевых. 3, 4, 5, 5. И из трех петель вывязываем 3. За дальнюю стеночку заводим спицу, вяжем лицевую, делаем накид и вторую лицевую отсюда же. И 5 петель лицевые для симметрии, кромочная петля в конце ряда, изнаночная. И точно так же продолжаем дальше вязать. Изнаночные ряды у нас очень простые, как вы поняли. Всего лишь идут изнаночными петельками. А с лицевой стороны мы делаем смещение. Сначала вяжем узор первого ряда, затем делаем смещение в пятом ряду, в девятом ряду и точно так же провязав изнаночный лицевой изнаночный ряд. Через каждые три ряда мы будем сдвигать в шахматном порядке, вязать вот такие звездочки из трех петель, вывязывать три. Я думаю, что это несложно и было вам понятно. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока.